итак здравствуйте мои дорогие я надеюсь я вышла а, на этот раз без приключений а, в трансляцию а, все в порядке а, значит первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья как минимум десяточка за мой внешний вид вот пожалуйста мои бусики а, да мы сейчас быстренько проверим связь и я очень надеюсь что мы сегодня быстро э, закончим наше занятие э, потому что у меня буквально два слова сказать вам э, показать и в общем то это все что я сегодня хочу вам э, рассказать да вот спасибо большое светланочка вижу что меня видно и слышно вижу сама себя а, вообще хочу сегодня рассказать а, о том, а, ну вот, об Александре Шпаке я впервые можно сказать с ним столкнулась вот так вот ну более-менее не лично пока но тем не менее впервые как-то им заинтересовалась потому что ну так получилось что я сделала о нем пост и этот пост вызвал довольно большой резонанс ну я спросила вообще ну вот как вы относитесь к тому что он изменил так свою внешность что он так ведет себя может быть эпатажно ну то есть я спросила Мнение своих подписчиков и а, получила самые разнообразные ответы. И сейчас, а, а, когда я зашла в интернет, а, посмотреть, что же это за человек такой. Да, а, я попала как раз на а, запись шоу, что было дальше. И вот по а, анализу поведения его и других участников этого шоу, я бы хотела сделать небольшой стримчик. Да, кто подходит, пожалуйста, пишите обратную связь. А, первая пятерочка за за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья как минимум десяточка за мой внешний вид а, да я сегодня в бусиках сегодня у нас такой коротенький стримчик я надеюсь потому что а, ну, у меня буквально несколько слов о том ну вот что я поняла что я хочу вам донести что я вам хочу показать и в общем то вечер ваш занимать очень надолго не буду да значит почему я решила провести стрим именно по теме этого шоу что было дальше но там знаете такая ситуация что ведущих несколько и они все как бы в группе и меня это как я решила, что об этом надо рассказать. Вот это вот способ подавления, подавления воли гостей. А гости, которые приходят к ним на шоу, получается, что они заведомо в, про в проигрыше. Понимаете, когда сидит сразу несколько ведущих там их четверо что ли так вот несколько ведущих сидят и каждый из них пытается как-то давить на гостя да и получается такое шоу довольно динамичное и с одной стороны вот мне сразу очень сильно ну вот меня задело то что получается приглашают в гости людей и сами людей вот так вот гнобят там реально получается что они всякими шоу шутками стебом издевательства всякие ну то есть получается что ну, ты смотришь и видишь как перед тобой унижают человека который пришел на это шоу дать интервью да и вот этим гостем был как раз александр шпак так вот конечно же ведущие изначально были выигрышные ситуации да это была их территория их было много он был один у них было ну скажем так они более опытные в этом деле да это люди которые занимаются стендапом у них хорошо подвешен язык и получается что он как бы в этой ситуации ну любой человек бы растерялся но мне очень сильно понравилось что Ш саша александр шпак он очень четко да здравствуйте ольга он очень четко себя вел и сейчас я вам покажу прям примеры где действительно вот после этого шоу складывается сразу впечатление что а, там а, ну, давайте о впечатлениях я в конце расскажу а, но ну, вообще в принципе хочу еще пару слов сказать о том что а, на, на этом шоу а, они всячески давили на своего собеседника и вот некоторые приемы которые а, ну, используют манипуляторы для того чтобы давить вот если вам интересно вы прям посмотрите это шоу что было дальше у меня в описании там прям написано как это найти а, значит что это там использовались я насчитала 13 способов подавить собеседника то есть они его давили 13 способами это было и проекция, и бессмысленные разговоры и обобщение и голословное утверждение намеренное искажение слов до абсурда придумывание смена темы перебивание оскорбление обесценивание нападки проверка границ снисходительный сарказм цинизм пристыжение. То есть все весь арсенал манипулятора был использован в сторону александра шпака но давайте рассмотрим внимательно да вот с точки зрения невербалики как он на это отреагировал и кто из этого вышел победителем а, да здравствуйте кто подошел давайте мне в чатике хотя бы плюсик поставьте что вы здесь что вы не ушли плюшки есть а мы идем по видео значит первое видео это встреча и посмотрите как относятся изначально к саше я вот здесь на замедленную такую так так так и что это у меня такое вот, смотрите. Что тут видно? Видно, что смотрит не на собеседника, а смотрит в пол. То есть это такой признак того, что ну, немножечко считает себя выше до да, считает не ненужным смотреть на собеседника ставить себя как бы сразу чуть выше ну вот сейчас в данном случае один из ведущих задает как бы вопрос александру а значит не смотрит на собеседника при этом очень часто демонстрирует презрение а презрение и отвращение тут вот прям сочетается вот эта эмоция презрение отвращение прям одно за другим давайте еще раз посмотрим а, вот а, отвращение а, так что еще у нас тут а, когда вот здесь, вот уже пошло: Саша что-то возразил, да, и пошло вообще такое отвращение сильнейшее. Смотрите, с, с эмоцией печали. То есть получается, что ну, изначально, вот на начало беседы, все собеседники, все ведущие были против него. Вот были прям настроены на то, что мы сейчас будем его мочить. Вот смотрите да вот вот это вот отвращение если вы знаете если вы были у меня на занятиях э, ну я думаю что вы знаете как выглядит отвращение и вот в данном случае мы его видим а, так так так так не видно видео вы на весь экран а елки-палки точно я не убрала сейчас еще раз э, уберу себя ой прошу прощения так да ну как всегда знаете я с техникой вообще такая умничка то я с фоном сливаюсь, то я на весь экран это, это нормально а, да давайте еще раз просмотрим это потому что я так немножечко облажалась давайте вот смотрите видите презрение потом отвращение а, сейчас а, опять презрение а вот а, отреагировал и пошло прям такое отвращение демонстрация челюсти то есть сидит такой вальяжный на своей территории знает что много всех да много за него людей да а саша здесь один ну, а здесь конечно же судить я не не берусь потому что а, ребята делают шоу и в общем-то их и поэтому интересно смотреть понимаете когда есть динамика когда есть полемика а, в шоу тогда его интересно смотреть конечно же саша понимал на что он шел поэтому здесь а, все а, как бы понимали правила игры понимали на что они пошли и а, вот здесь прям говорить что кто-то здесь жертва а кто-то здесь а, выигрыши а, нельзя так а, просто мы, э, наша задача понять э, эмоции, настоящие эмоции. И вот по тому, как сейчас говорит один из ведущих, мы понимаем, что изначально э, к Саше такое э, презрительно-отвратительное э, отношение. Да, вот так вот. А поставьте мне десяточку в чатик, чтобы я видела, что вы все здесь, а, что вы не разбежались. Так, нормально все, вы такая умнее Спасибо большое. А давайте десяточку в чатик, кому понятно, идем дальше. Я потом перепроверю все оценочки. Идем в следующее видео. А, так, следующее у нас со звуком. Давайте посмотрим. А, значит, а, посмотрите на реакцию этих ведущих а, по поводу того, когда он спросил: "Вы Гетера?" Я мужчину. хотел у вас спросить, вы Гетера? Что? Да. Что, просить, Что? Пантеры. Это это раса с которой они воюют. Гитера. Гитера. Гитера. Вождь, Гитера уже близко. закрывай знаете а вот эта вот реакция меня лично наталкивает на а, такие мысли которые я не стану сейчас озвучивать просто здесь пошли а, уловки пошли а, но ну, первая уловка типа не расслышали а, второе но ну, это чтобы не отвечать второе это все реально напряглись следующая еще одна уловка это циничность вообще циничность это способ ухода от ответа опять таки знаете циничность это такая мега уловка за которой прячутся как правило слабые личности и сейчас мы с вами это увидели но ну, вообще тут по всем вот этим вот по всем реакциям Саши сразу ставим плюсик он молодец прям так их поставил на место они его перед этим очень сильно мочили вы если хотите потом после нашего стрима пересмотрите это шоу а, реально очень интересно там вот с точки зрения невербалики прям учиться и учиться я почему зацепилась за это а, в общем-то без саши шп... а, саша шпак я без него жила и еще думаю проживу много но а, тут а, вот, такие реакции такие интересные вообще а, колоритные личины что я не смогла мимо этого пройти а, видна игра актеров но ну, скажем так игра актеров но здесь он зацепил их а, немножечко кто-то из них явно а, в теме да вот и нас спрашивает думаете они все гей а, нет не все думаю что не все но кто-то из них а, реально а, в, в этой теме и а, остальные просто об этом знают и поэтому вот такая вот получается что вот здесь вот конечно он несмотря на то что он в проигрышной ситуации несмотря на то что они в четвером его мочат несмотря на то что он в, ну вообще полностью не на своей территории они вроде как опытные юмористы да у них самооценка должна быть проработана так что даже если но ну, понимаете когда человек хорошо проработал свою самооценку он так не реагирует а здесь вот он прям задал Вопрос и а, такая реакция то есть меня это наталкивает на мысли я конечно свечку не держала а, утверждать на сто процентов не буду но вот это вот их реакция меня несколько напрягла а, вот насчет саши как раз вы знаете а ему во первых этот вопрос вот как то так напрямую не был задан я не смогла прочитать его реакцию да а, но ну, либо я что-то пропустила да здравствуйте кто подходит а, но вот что касается их вот этих всех которые его пытаются как-то всячески э, э, как оскорбить ну то есть вот как-то э, принизить э, вот он здесь конечно красавчик ставлю ему 5 баллов за его вопрос причем э, и и им всем по двойке так идем дальше следующее вот скрытая агрессия сейчас мы посмотрим, как у него проявляется. Он, конечно, молодец, он держится. Но когда он начинает говорить, ну, вернее, он говорит, а его постоянно перебивают, перебивают, перебивают. И смотрите, он уже, да, он, он вроде подыгрывает, да, но смотрите, как ему это не нравится. Я приблизила. Да, вот он говорит, а тут бах и его перебивают. Смотрите, поджимает губы, улыбнулся так для вида, но на самом деле... Ему это не нравится. А вот здесь, смотрите, вообще красота. Челюстью повел и а, напрягся. Вот это вот а, когда... Корпус, а, поменя, а, корпусом поменял положение. Получается, что он, а, ну вот внутри ему это очень не нравится. Признаки такой скрытой агрессии. А, по его поведению, сейчас еще раз включаю, а, видно, что тело хочет уйти. А, видно, что ему неуютно, неудобно, что у него вот он прячет настоящие отношения, но он молодец, он кремень, он так ну вот никому не нагрубил по сути он так красиво всех поставил на место и в общем то ну, несмотря на то что ему конечно же очень это не нравилось я не знаю за что он на это пошел зачем ему это надо э, в общем то среди всех э, вот, среди всех участников я считаю что он самый известный человек и ему в общем то э, вряд ли это было так нужно хотя в принципе просмотров на ю много почему бы и нет а, так значит канал раскрученный и может быть поэтому он пошел но мы видим вот такая реакция давайте пожалуйста мне обратную связь а, так да спасибо большое ольга пишет со мной так весело а, обратную связь. Э, давайте оценочку ему поставим по пятибалльной системе. Вот кто как считает, э, кому э, да, но ну, растерпел все это, значит за деньги. Возможно, я не знаю, я свечку не держала, ни при чем, скажем. Но вот э, видно, что он прям э, ему очень не нравится. И вот э, я для чего это показываю, для того, чтобы вы понимали в, э, в жизни, э, вот эти реакции они точно также проявляются. Я в общем-то для того и провожу такие чтобы вас это, ну вот на таких примерах учить а, а, учить считывать невербальное поведение да идем дальше значит а, вижу что вы пятерочки поставили а, я прям пока его рассматривала мне он все больше нравился если честно а, да значит а, сейчас немножечко разрядим обстановку это со звуком а, довольно интересный я решила вставить Сейчас, где. Елки-палки, э, что ж так медленно видео? Войски своей любви ты никогда не можешь сказать: с первого ли раза ты найдешь? Ебать, и... ты романтичный. Ну, это так. Небольшая вставочка. Ну, это довольно интересно. Ну, вообще, конечно, на Ютубе с матами. А, дела дела обстоят более спокойно ну, свободно это можно делать я так понимаю но как то а, на телевидении с этим посложнее а, так значит а, идем дальше а, смотрите вот здесь вот а, интересно вот а, так что это со звуком у нас или нет сейчас включится мне кажется т-34 тебе между сисек трахнул какая реакция. Это не спортивная. Ага, вот и напряг подбородок. Ему очень не понравилось, вот честно. Да и вообще шутка какая-то дурацкая, правда? А, поэтому, конечно, ну и он, понимаете, человек с нормальной самооценкой, да, он он четко сказал, что ему это не нравится. И не вербалика это подтвердило Но опять-таки, вот было бы у него что-то с самооценкой не очень, да, он бы сейчас вот от этой дурацкой шутки мог бы э, пойти и, э, ну, скажем, э, дать ответку. А, потому что... Он рассказывал, он был телохранителем. Ему ничего не стоит их всех на место поставить физически. Но он вот видите, какая выдержка у человека. Молодец, браво. А, да, так. Сейчас посмотрю что у саши с верхней губой вы знаете у него конечно вот совсем его лицом честно скажу все не очень хорошо но я я сначала когда видела его лицо но ну, мне казалось что это человек с заниженной самооценкой который пытается себя как-то ну как-то самоутвердиться в мире да пытается как-то себя показать вот эти подростковые попытки себя а, выставить в каком-то свете но сейчас вот я вижу что человек абсолютно адекватный а то что он делает со своим телом это а, вот четко продуманная стратегия это четко вот он понимает что а, с тем лицом которое у него было раньше он бы не не добился такой известности как сейчас то есть вот это все было продумано и а, нет у него вот таких вот комплексов которые могли бы его толкнуть на эти изменения внешности либо изначально были но сейчас они проработаны вот то что я вижу сейчас вот на этом шоу что было дальше я вижу человека с адекватным мировоззрением со своими взглядами человека который умеет сказать а, нет если ему что-то не нравится человека который а, умеет себя держать в руках, то есть а, так, у него все плохо с самооценкой, что он с собой сделал. Ну, а, знаете, я не буду сейчас прям за него э, прям, э, скажем так, э, отвечать, да, э, лучше у него у самого спросить, а мы идем дальше. Ну вот я просто высказываю свое мнение, скажем так, потому что, знаете, вы можете в любом случае ваше мнение это ваше мнение, мое мнение это мое, и от того, что я вам рассказываю свое мнение, это не говорит о том, что вы должны прям вот слепо мне верить, а вы должны составлять свое мнение, да, и то, что я вам сейчас рассказываю, это просто вот то, что я вижу, да, по невербалике. Я просто делаю анализ с точки зрения невербалики, не более того, что у него там в голове, для этого нужно более глубокое изучение, да, и более, ну, скажем так, много всего другого. Да, поставьте, пожалуйста, плюсики в чатик. Так. Uh, как он парировал этим циником видно что не глупый uh, да действительно он абсолютно не глупый человек и меня это очень сильно порадовало знаете вообще конечно uh, я рискую тем что многие из вас может быть со мной не согласятся и скажут что uh, я зачем-то заступаюсь вообще в принципе вот если бы я сейчас uh, на него ведро помои вылила да uh, это было бы более рейтингово это принесло бы больше просмотров но я не могу по-человечески когда я вижу что человек адекватный называть его э, плохими словами это не в моих правилах уж извините и вообще легче всего человека оскорбить э, унизить да так вроде бы поднимается собственная самооценка но э, я все-таки предпочитаю другое э, ну, более скажем так я э, хочу более адекватно э, ценить то что я вижу а, да а значит идем дальше следующее видео как он прощается как он вот смотрите какое напряжение вот он подыгрывает до да, собеседникам но смотрите как он при этом как много внутри переживаний смотрите вот он улыбается да, улыбается все хорошо а напряг подбородок он вообще в принципе когда сам напрягается он напрягает и подбородок а, да вот видите а, увидели что он напряг подбородок вот это где-то тут а, сейчас еще раз а, что-то с видео прям очень туго идет это видео Ага. Ну, а, ладно в принципе тут если пересмотрите вы увидите если пересмотрите само шоу и вот по поводу самоиронии знаете если бы у него было плохо с самооценкой он бы так он бы он же понимает что это все пойдет в эфир Видите, какие у него шуточки причем знаете вот действительно признак человека с хорошей самооценкой и с чувством юмора это умение смеяться над собой он не стебет своих собеседников за что ему большущий бонус он стебет себя он дает им шикарные козыри чтобы себя чтобы его ну скажем так своим собеседникам дает бонусы да и эти собеседники скатывают эти все бонусы на какие-то циничные грубые непонятные шутки вы знаете вот а, я смотрела и я видела что юморист среди них только один это он а вот эти все типа ведущие они просто какие-то мальчики с, с, с, с заниженной самооценкой но которые самоутверждаются вот за счет своих гостей а, сейчас а, включаю видео посмотрим а, так